— Всем привет! Наша встреча сегодня будет с тренером моей студии. Это Ирина Машталир. — Привет! Доброе утро всем! — Хочу сказать, что ты стояла у самых истоков формирования нашей студии онлайн. И ну, это очень круто. Очень, это круто что да, э, э, ты идешь и... с нами все это время, э, проходишь весь этот путь вместе с нами. А... Спасибо, я безмерно рада этому. Спасибо нас... Да, спасибо. Ир, у нас очень интересная тема сегодня, да, вот э, ты как специалист в нескольких направлениях. Я вообще посмотрела на вопросы, и, конечно, мне бы хотелось разделить темы про НЛП и про родовые сценарии, потому что это вообще про разное. Да, угу. и сначала хочу немного поговорить об НЛП, потому угу. что я сама мастер НЛП, да, и мастер боевого НЛП. Да, и вот скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, почему люди так демонизируют науки? Откуда это идет? Как ты думаешь? Откуда это идет? Мне кажется, потому что когда мы о чем-то не знаем, мы сначала начинаем этого бояться, да? Вот как будто бы неизвестное пока мы не узнаем, то оно может приносить опасность. Для меня НЛП – это всего лишь инструмент, да, который в разных руках может э, приносить, конечно, ну, у разного человека с разными намерениями, он приносит разные действия. Я за экологичное НЛП, я за то, чтобы кому нет, ну вообще НЛП да, чуть-чуть вот так, Расшифрую э, для тех, кто смотрит, э, это стратегии успешной коммуникации, это стратегии достижения целей. И тут важно, чтобы, если мы участвуем в коммуникации, чтобы э, общий процесс выиграли, да, стратегии. Вот, поэтому, когда мы э, узнаем чуть больше об НЛП, ну вот все те, кто скептически относился и вот пока не познакомился ближе, да, э, они изменили свое мнение. Да, yeah, yeah, <laughs> Супер, спасибо. Я mm -hmm. вообще рассматриваю НЛП в большинстве случаев, скажем так, в 99% случаев, как очень эффективную терапевтическую методику, при помощи которой можно очень быстро добиться результата. Вот для тех, кто да. спрашивает, что такое НЛП, расшифровывается это как мир и лингвистическое программирование. Ходят споры, относится ли НЛП к психологии. Я, безусловно, отношу НЛП психологии, вот, но класс классические психологи еще отстаивают позицию, что НЛП — это не психология, но это психология, никуда да, это практическая правильный. психология, конечно. Это один из видов практической психологии. Вот поступил тут комментарий, что демонизируют из-за слова «программирование». Я полностью согласна, что, наверное, вот это вот слово «программирование» оно как раз и пугает. На самом деле это очень эффективный инструмент, при помощи которого mm -hmm. можно добиться мгновенных результатов. То есть люди, которые годами страдают и ходят по терапевтам, могут добиться мгновенных результатов. Ну, давай перейдем да. к вопросам. Угу. Аня, а можно Я... еще пару слов по да. программированию? Конечно. А, вот просто в НЛП программирование, оно имеет какой смысл? Это алгоритм, то есть некая программа. Мы моделируем да, некий успешный пример, некую успешную модель, и шаг за шагом восстанавливая по да, вот по этапам. Мы создаем свою программу, на которую мы можем ориентироваться, чтобы достигать успеха. Поэтому, возможно, э, да, это снимет немножко со слова программирование, ну, как, какую-то не, не, неловкость. То есть это всего лишь алгоритм э, научения. Да, спасибо. Тут комментарии, наконец-то увидела Вас, Анна, э, голос, только слышала на марафоне. Спасибо большое. У меня много видео. Для меня даже и, э, удивительно. Большое вам спасибо. Так, вот э, сразу вопрос по НЛП. У меня бывший муж ходил на НЛП-тренинги. Я прошу прощения, спотыкаюсь еще э, иногда в речи. Пока мы жили, я сходила с ума по нему, готова была бросить весь мир, чтобы с ним находиться рядом. И потом он решил развестись. Долго страдала, восстанавливалась много лет. Мог ли он использовать какие-то техники, чтобы настолько э, собой затуманить мой разум? Как ты думаешь? Мир? Думаю, возможно, но тут такой момент еще, да, в какой позиции находился автор, да, комментария можно ли было к ней применить этой техники. На самом деле очень много техник вшиты в нашу повседневную жизнь. И мы даже можем не замечать, как мы применяем, как нам применяют. У меня есть очень хороший знакомый, который говорит, я не люблю НЛП, И сам повсеместно его использует. То есть он его сознательно не изучал, но владеет им в совершенстве. Вот, поэтому... Здесь возможно, и, конечно, вот если познакомиться с техниками НЛП, только тогда можно при, ä, определить, применял ли муж их к вам. Да, вот потому что так вот на вскидку я, конечно, не могу сказать, как он действовал, что он говорил. Да? Поэтому тут, э, ну вот, не знаю, может, потихоньку будем знакомить с техниками, чтобы люди смогли определять. Слушай, столько курсов по НЛП, что прямо даже не знаю, да. нужно Согласный. ли это делать нам. Я хочу... Вот спасибо, Ира, за комментарий, потому что в этом вопросе я еще его продолжу немножко. Во-первых, это зависит от того, насколько качественно сам э, вот этот вот муж да, владел этими самыми техниками. Можно же просто пойти и послушать, а можно действительно натренироваться. То есть это про разное вообще совершенно. Вот. И... А второй момент, ну это могут быть совершенно не взаимосвязанные между собой вещи. Действительно, автор вопроса могла вступить изначально в зависимые отношения, они а ни про какую не любовь тут не идет речь. И ну, просто одно с другим совпало, поэтому это никто не может сейчас сказать. Но всякое возможно, конечно. <клес> Так, вот э, я еще, знаете, что хочу по мотивам ваших вопросов, что хочу прокомментировать. Очень многие люди, как обычно, э, ничего нового, ждут волшебную табле таблетку и думают: я сейчас пойду на НЛП, научусь, это как куплю волшебную палочку, научусь и сейчас буду влиять. Я вот еще Ира, я начала, но не закончила говорить о том, что действительно НЛП в нашей жизни повсеместно, на каждом углу его очень много. <связывая> наша речь, наше поведение, наша коммуникация, она вся включает в себе НЛП. Это как Ньютон описал закон тяготения, когда яблоко упало ему на голову, да? Но яблоки-то и без этого закона падали раньше на голову, то есть оно и так существовало. Вот точно так Это же и НЛП. НЛП. Оно есть в нашей жизни. И каждый человек, оказывая влияние на другого человека в той или иной степени, использует НЛП. Только, возможно, он об этом просто не знает. НЛП просто описала все эти законы, и подсказывая для того, чтобы здесь произошло эффективнее, коммуникация или терапия, то сделайте другую последовательность, и вы получите гарантированный результат только и всего. вот Поэтому тут вот следующий вопрос, к которому я хочу перейти. «Я хочу научиться с помощью НЛП влиять на работодатель Или похожий вопрос был, я хочу при помощи НЛП там, денег получать Ну, что-то такое было об этом чтобы не принижал мой опыт и мой взгляд своим авторитетом хотелось бы быть оцененным сотрудником mm. Mm. Mm. хотите <свилов> учитесь <свилов> все что я могу сказать вот по этому поводу то есть огромное количество курсов но э, знаете может быть э, возможно стоит быть э, ну Я не знаю, Ир, как ты к этому относишься по поводу а... «хочу научиться НЛП, чтобы влиять». Э, ну, влиять, да, сразу вопрос «зачем?», «с какой целью?». И тут есть в НЛП очень хорошее упражнение, техника вернее, это пирамида нейрологических уровней. То есть мы рисуем пирамиду и разбираем конкретный вопрос по, э, по пунктам. Я даже сделала маленькую заготовку, я не знаю, будет ли вам видно, я нарисовала эту пирамиду э, на фотографии. Ну, какая ты молодец, только тут все в зеркальном Да, я, я сейчас быстро прочту эти пункты. Э, значит, самый mm -hmm. нижний уровень пирамиды это окружение. То есть, к примеру, если э, я задаю себе вопрос: Я хочу влиять там, на кого-то, да? кто что где когда что меня окружает на кого я хочу влиять да вот допустим на начальника я хочу влиять определили дальше мы идем поведение как я хочу чтобы начальник на которого я влияю ко мне относился да вот как он будет ко мне относиться когда я уже смогу на него влиять третий пункт это способности какие у меня есть способности для этого четвертый пункт убеждения и ценности ну в принципе да вот что изменится в моей жизни да для чего мне это важно идентификация какой я буду когда я смогу влиять на начальника и третья это миссия ну в принципе в глобальном смысле да зачем мне все это и вот когда мы идем по каждому пункту то у нас выходит большое количество убеждений и установок которые мешают нам достигать результата и тогда мы вот проходя каждый этап мы, возможно, ну, уже изменим к концу упражнения, да, свое первоначальное какое-то стремление, намерение. Вот. поэтому очень рекомендую, познакомьтесь с этой пирамидой нерологических уровней. Она очень эффективна, и я чуть-чуть предвосхищу Ань вопрос. Там были вопросы про публичное выступление. Я вот, ну, я читала. Да, да, да конечно. ее и... можно использовать также для подготовки к публичным выступлениям. То есть кто я на уровне окружения, да, к примеру, я э, среди, не знаю, бизнес-тренеров, к примеру, да, или я среди психологов, да, потом поведение, как, э, ну, то есть, заготовить такую себе выступление, да, 5-7 минут, и вот идти прямо вот по, по этим уровням. В интернете очень, действительно, много подсказок на эту тему, так что вот рекомендую, знакомьтесь. Спасибо, образом. Ну а по поводу убеждений или по поводу э, роста финансов и при помощи НУПИ в том числе, я, извини, раз рекламу, <свят> очередной раз напомню, приходите на марафон автор жизни, вы точно качественно сможете изменить свою жизнь у вас точно могут наладиться а, взаимоотношения с вашими близкими, очень близкими, с вашими работодателями. Возможно, вам, знаете, вот когда я хочу научиться влиять, блин, ну так, ну зачем вам это нужно? Научитесь жить, проживать свою жизнь, быть счастливыми, и чтобы все само, вот само, да, в кавычках, чтобы все само устраивалось, и вы были в спокойном течении и наслаждались тем, что с вами происходит, без конфликта. А когда вы э, идете бороться с кем-то при помощи НЛП. Беру с собой НЛП как автомат. Да? ну это это все-таки про состояние жертвы. Хотя НЛП это прекрасный инструмент. Да, а по поводу финансов у меня есть три прекрасных марафона. Это расширение финансового сознания, которое я веду с Леной Блиновской. Это марафон финансовый ключ мышления, и марафон Финансовый ключ энергии. Наоборот, ну, это не имеет значения. Я имею в виду порядку. Дальше очень интересные вопросы про родовые сценарии. Мы поговорили про НЛП, как ты считаешь, или еще что-нибудь спросят? Я бы хотела, знаешь, еще что добавить про эмоциональное состояние, да? Вот там вот, были вопросы да. по поводу э, не беспоко... воспринимать к сердцу, да? Да. да? Беспокойный И вот тут ага. вот я хочу вам э, дать такую мини-технику, э, чтобы да вот уже какую-то вы пользу э, взяли сегодня. Она называется «Шесть шагов к свободе». То есть для того, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, важно шесть шагов. Первый это отследить триггер, да, Вот, к примеру, ну для этого, конечно, вам важно познакомиться со своими чувствами, и эмоциями, да. К примеру, если у меня тревога, как это в теле? Это очень хорошо на матрице стройности есть эта техника, да. Там карта эмоций и рисунок прямо где что отражается. Вот, и когда вы понимаете, ну, к примеру, про себя скажу, да, когда я понимаю, что у меня э, идет злость. Злость — это у меня жар по спине. Ну, вот конкретно я, я понимаю, ага, сейчас э, я это словила. Я делаю вдох-выдох, то есть я не улетаю, я не э, теряюсь э, в этой злости, она меня не накрывает, да, а я делаю вдох-выдох и возвращаюсь здесь и сейчас. И тогда я называю это состояние «я злюсь». И когда я его опознала, я его э, дала ему место, да, соответственно, если я его назвала, значит, ему уже есть место. И я себе задаю вопрос, а какое состояние я хочу дальше? И я э, вспоминаю то состояние, да, к примеру, хочу состояние легкости. И я называю это состояние, как я могу его себе сейчас взять. Я вспоминаю ситуацию, где вот оно максимально было проявлено. И когда вот эта легкость, да, я вспоминаю ситуацию, как там было хорошо, легко, расслабленно, доходит до пика, я делаю якорь сенсорный какой-то. Это может быть, не знаю, сжать два пальца. Это можно браслет с одной руки на другую, да, пере, э, это вот, переставить. Аня тоже вот даёт классный сенсорный якоря с запахами, да, там, не знаю, друг, духи любимые какие-то э, применить. Я несколько вот. даю якорей, но не важно, чуть-чуть интернет там подвис. Говорю, что я несколько якорей даю, но это не имеет значения. Да, да, ну у тебя так насыщенно. Вот. И когда у вас есть этот якорь, вы еще раз перепроверяете: вы используете якорь, да, вот злость прошла, вы уже справились, и вы используете этот якорь, вы, ну, допустим, браслет переставили с руки на руки, на руку вернулись в то состояние легкости. Да? Значит, тогда вы это себе можете уже оставить как инструмент. И так можно работать с разными эмоциями. Когда ум беспокойный, когда тревога, когда я не понимаю, что сейчас происходит, да? даже иногда паника наступает, вдох-выдох. Вдох-выдох — это вообще самое главное. Это мы возвращаемся в тело. Да? Мы не в голове, а мы возвращаемся в тело. Вот, ну вот еще вот хотелось по пить. Да. Uh, спасибо, Ир. Я, наших дорогих uh, слушателей... Uh... Нашим дорогим слушателям рекомендую вы сохраните себе это видео и можете поделиться им э, со своими подписчиками, потому что это действительно очень полезное упражнение. Это в качестве скорой помощи, оно для очень многих ситуаций подходит. Оно действительно очень классно. Спасибо тебе, Ира. Mm -hmm. Давай mm -hmm. поговорим про все-таки родовые программы. Что такое родовая программа с твоей точки зрения а, и как с этим жить? Mm -hmm. Что такое родовая программа? Ну, я вообще за то, чтобы э, работать только с собой, да? Ну, как бы, э, это философия <смех> <Для> нашей студии. <смех> да, да, да, это прошито в нас. Вот, и э, когда я слышу э, про то, что я хочу проработать род, и я хочу исправить жизни, судьбы свои, своего рода, да, то... Э, ну тут, тут вообще не про это. Родовая программа — это то, как я отношусь к судьбам своего рода, то есть, что я думаю в ту сторону. И если у меня что-то болит по этому поводу, то я работаю только с собой, да. я не, не меняю никакие там истории. Я, самое главное, не имею права прощать кого-то, да? если мне кажется, что что-то у меня в жизни не так, да, и если я там с высокой точки с высокой горы прощу маму у меня все улучшится нет это наоборот приводит к высокомерию да? потому что младшие не могут прощать старших они могут только согласиться да, с чем-то или не согласиться и конечно когда вот э, человек хочет работать с родовыми программами он часто становится в позицию старшего над своими э, предками и таким образом он уходит с свое места ребенка и у него перестают поступать ему все ресурсы от родовой системы потому что он ну, просто ушел со своего места вот поэтому работа с родовыми программами происходит только тогда когда человеку жизни что-то не устраивает когда он видит что это где-то что-то повторяется в виде сценариев да к примеру у прабабушки у бабушки у мамы похожие были истории да? например в отношениях с партнерами вот и тогда человек говорит я хочу это изменить и как я могу изменить это отношение туда свое отношение что я, вот ну как мне по-другому на это смотреть и таким образом если сам человек э, как бы разрешает эту ситуацию то есть он меняет чувство он меняет эмоцию в ту сторону дальше никакие программы не идут то есть программы идут только потому что э, ну никто как бы не смотрит э, а просто вот, знаешь как все берут ну, вот, и тащит. Вообще есть такое тоже у нас в системном подходе. Сейчас, кто везет, на том и едут. Ну, то есть, есть такой маленький. Это не только в системном подходе. То <laughs> нашелся такой маленький герой, который говорит: сейчас рот, я все порешаю, сейчас вы все будете Всех счастливы. Всех починю. Да. И он свою жизнь тратит на то, чтобы бороться с прошлым да? и не живет своей жизнью. Ну, вот как-то так. Правда. Ну хорошо, Ир, вот и тут вопросы. А, значит, допустим, я повторяю сценарий мамы и бабушки, да, там и про бабушки. Я mm -hmm. понимаю, что это такое убеждение мне не нужно, его нужно заменить или можно заменить. И делаю это, но все-таки, да, вот сценарий, имеют, имеют ли место сценарий, и что делать в этом случае? Да. Молиться то... маму с бабушкой, или все-таки делать что-то с собой? Не, не, не, ни в коем случае ничего не болеть. Конечно, мы работаем только с собой. Смотрите, это тоже наш выбор. Есть такое вот магическое решение ребенка, да? Вот, к примеру, если в детстве девочка видит, что там у папы с мамой плохие отношения, она может принять решение, да, там быть одной, да, потому что она видела, как страдала мама. То есть вот в родовом, в родовой системе есть ну, как бы, ребенок из чувства справедливости хочет, чтобы предкам стало легче. Поэтому э, он говорит, я э, буду за тебя что-то проживать. То есть я буду за тебя, э, ну, как бы, не жить своей хорошей жизнью, а подключаться к твоим чувствам. Поэтому если есть, э, да, уже наблюдение, что похожий сценарий, тут важно снять с себя вот этот сценарий. То есть э, для того, чтобы чем-то, рассоединиться. Сначала с этим нужно отсоединиться, потому что мы часто живем вопреки маме, вопреки папе, да. А когда мы говорим мама, бабушка, я такая же, как и вы, да, я принадлежу вашему роду, но я имею право жить по-другому, да, ну вот таким да, образом, Разрешить мысли. себе да. Разрешить себе жить по-другому. Я не предаю вас, если я буду жить счастливо, богато и хорошо. Да, это очень глубокая проработка, на самом деле, действительно и мы с тобой вроде бы говорим такие простые слова, да, на самом деле это очень глубокая работа над собой, возможно, даже не один сеанс. Но, тем не менее, все решаем. Сто процентов, все исцелимо, да. Я, я не могу найти этот вопрос, хочу его задать, но я приблизительно его помню. Он звучит примерно так: что у меня по одной линии: то ли по материнской, то ли по отцовской все хорошо. Я общаюсь с родственниками, все у нас прекрасно. А по другой линии я то ли не знаю своих родственников то ли ну, какая-то потеря вот, эта вот родовая. А -а. А -а -а, не чувствую поддержку рода. Из-за этого, да, и что с этим делать? Mm -hmm. uh, <с> что с этим делать? Ну, вообще, когда мы очень мало знаем, что-то uh, с какого-то рода, значит, там больше всего силы. То есть, вот эта тайна, она прячет эту силу от нас. Действительно, мы тогда не можем пользоваться. Например, мы не знаем папин род и мы не можем пользоваться папиной энергией из рода что вообще самое главное для любого человека это научиться брать из рода то есть э, в основном мы начинаем отдавать начинаем отдавать свою жизнь да вот как бы я буду делиться с вами да вот я заработала деньги слила потому что у вас же не было и так далее но к сожалению мертвым деньги не нужны поэтому все что мы сливаем то это конечно не приносит эффекта поэтому э, Страшного ничего нет, что если мы ничего не знаем, допустим, про один род, на уровне своего сознания эту связь настроить то есть все что требуется от нас это выстроить правильные базовые связи на уровне сознания нам не обязательно любить всех подряд общаться со всеми э, прям ежедневно да, дарить подарки звонить и участвовать в их жизни нет главное на уровне сознания мы выстраиваем правильную систему сзади нас вот у нас же курс да вот в студии идет четыре занятия и там мы как раз вот эту систему и выстраиваем мамин род папин род и когда у нас все в порядке с отношением туда то и ну, начинают каким-то чудесным образом приходить известия по роду, да? вот как-то находятся какие-то братья, сестры, ну, что-то начинает действительно происходить. Потому что мы уже смотрим, как, как это сказать, не то что благосклонно туда, а спокойно. У нас нет сильных туда чувств, нет жалости, нет претензий, да? нет обид каких-то. Может быть, даже если не настраиваются такие связи очные, да, потому что всяко бывает, да. начинают сниться сны даже. Вот я просто да. хочу… Можно это отнести, конечно, к некой мистике, но наше подсознание все таки умеет это доставать, с этим работать и так далее. Я, в общем-то, хорошо и благосклонно к этому отношусь. Да. А, так, вот вопрос. Смотри. У моей бабушки была одна черта, которую мы с сестрой часто критиковали, осмеивали. Но недавно я поняла, что сама делаю так же, как бабушка, это очень сильно портит мне жизнь. Как побороть себе эту семейную черту? Осознала, да, но что с этим делать? Я разреши сразу озвучу то, что бороть ничего не нужно, да, ну и вот дальше передаю слово тебе. Да, ну тут, ты знаешь, оно классно соприкасается с предыдущим вопросом, да, признать, что я живу не вопреки бабушке, а благодаря бабушке, то есть как минимум, да, благодарность за жизнь ей, ну вот в душе найти, за то, что не было бы бабушки, не было бы меня, и, ну, бабушка, я такая же, какие ты, мне не надо больше с тобой бороться, да, ну я просто хочу, я выбираю жить по-другому, другой сценарий. Ну да, это можно проработать на любом, на любой из терапий. То есть это вообще несложный вопрос. Делайте только что-нибудь, понимаете? Вот кроме того, что вы подумаете сами с собой в уме, вы этим малоэффективно, скажем так, сможете себе помочь. Приходите, доверяйте сборку мебели профессионалам. Если вы действительно хотите это проработать, то приходите вот на Ирин курс, например. Mm -hmm. Так, следующий вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас, тут были очень интересные, конечно. А, вот был очень интересный вопрос про то, что у меня редкая болезнь, которая у одного процентного населения, которое очень редко передается по наследству, но в семье сразу у троих мама и два ребенка. Это сценарий. Я хочу начать с того, что один процент населения — это очень большая цифра, на самом деле. Потому что это 10 тысяч на 1 миллион. 1 миллион — это такой, ну, это горы. Да, э, и... Вот. <связь> то есть это не такая уж и редкая болезнь, я хочу начать с этого. И жду теперь твой комментарий: это сценарий или, или <связь> это выбор? <связь> а, ну, э, в первую очередь, конечно, это выбор. Да? Вот то, что мы раньше поговорили, мы сами решаем э, вот вести, да? вот вести то, что нам не подходит. Да? Вот мы сами решаем это менять. И, конечно, иногда это бывает в виде симптома. И который, да, может тянуться по наследству. Ну, допустим, в системном подходе, э, симптом, да, он о чем-то говорит. То есть он говорит о каких-то о каком-то исключении допустим исключили человека исключили чувства исключили события и симптом таким образом напоминает как будто бы обратите внимание ну вот я не знаю что это за болезнь да. но вот, к примеру если мы возьмем болезни легких ну вот по, по системному подходе тут говорит тут идет речь о заблокированной печали то есть когда-то кто-то возможно бабушка прабабушка не прожила потерю, утрату, не знаю, там мужа, брата, ребенка, да. И вот тогда э, вот это заблокированное чувство дальше тоже нигде не проживается. Люди запрещают себе горевать, печать, Знаете, бывает такое: э, у меня все хорошо, я во всем ищу позитив. Ну, то есть э... В Дзене, да, а внутри там столько слез, там такая дыра, да, столько боли. Да. Да, и тогда вот этот э, симптом, э, да, вот, может э, дальше по поколениям вот так себя проявлять, чтобы люди обратили внимание. Ну, конечно, разные симптомы, да, разные и психосоматика тут важна. Ну, то есть, тут большой комплекс, все индивидуально. Я так ну, не могу сказать. Это возможно. Не на процентов, да, но ну, такая вероятность есть. Ну, и, конечно, Задавайте себе вопрос: да, в чем помогает вам симптом, для чего он вам, что он дает, да, вот, э, ну, по, возможно, поговорите с ним, да, в ну, есть техника работы с внутренними частями, да, вот прям на руку его, вот, да, вот представьте, какой он, про что он, сколько весит, консистенция, цвет. И, возможно, вам уже придут какие-то ответы. Но, конечно, это лучше прорабатывать да, в терапии. Так, вот тут вот очень вообще прямо вопрос огонь. Я даже хочу э, подарить какой-то подарок за этот вопрос. Большинство вопросов о проблемах и печальном. А тема такая интересная. Вопрос. А если у человека все спокойно, на позитиве, во всем видит хорошее, это тоже установка? Это же тоже можно передавать по родовому сценарию или приобретается самостоятельно, независимо от рода? Про оптимизм. Что ты думаешь? Действительно, <связывая> вот мы привыкли решать какие-то грустные проблемы да? как бы передать вот этот вот позитив дальше по роду <связывая> ну, это прекрасно если ничего не болит мы не лечим ну я не знаю как бы, что другое сказать. <связывая> Радуетесь, да. да Я да. тоже поддержу тебя, что радуйтесь тому, что есть. И давайте пример своим потомкам. Да, Я да. думаю, что потомки как раз захотят у вас это перенять, потому что это чудесное качество. Да. Так. Давай вот такой вот вопрос, я сам вопрос зачитывать не буду, но смысл в том, что э, у меня был негативный опыт, потом еще раз негативный опыт, причем mm -hmm. несколько раз. И я хочу это изменить, и, но mm -hmm. боюсь, да, можно ли при помощи э, коррекции науки это сделать, или же там как-то прорабатывать родовые сценарии и так далее. То есть я правильно понимаю, что как бы шаги были, действия были, да, но каждый раз это был негативный опыт. Негативный да? опыт, да, много раз повторяющийся. А, да тут опять же задать себе вопросы да вот по этой пирамиде какая я буду когда получу позитивный опыт зачем мне это нужно да моя идентичность кем я стану когда я получу позитивный возможно там сидят какие-то убеждения если мы берем с точки зрения нлп да и которые не пускают да, какие-то ограничивающие убеждения допустим э, не знаю иметь деньги опасно да э, потому что там Три носорога. Да. Вот. И тогда, это, ну, просто уже по технике работы с убеждениями это прорабатывать. Но иногда бывает это, если мы берем с родовой системы, то, э, возможно, когда-то от таких действий пострадал кто-то в нашем роду. И оно может э, подсознательно, да, опять же, мы выбираем, как будто бы мы соединяемся э, из лояльности к нашему предку и говорим, я такая же, как и ты, поэтому я тоже не буду зарабатывать деньги, потому что их, ну, за них можно там жизнь потерять, да, к примеру. Вот, поэтому я как будто бы хочу принадлежать тебе, мой род, да, и я буду жить так же, как и ты. Но это ошибочное убеждение, опять же, потому что, ну, нашим предкам уже нет никакого, ну, как это... Ну, дело, они, да? наоборот, если если наши предки э, за нами следят, да, то они, наоборот, хотят нам помочь. И да, вот это нужно. вот наше геройство или там наши страдания никому не нужны. Тут Ровно. вопрос не про деньги, но я-то понимаю смысл, да? Но э, я еще добавлю, что, возможно, тут стоит поискать скрытую выгоду, да? То есть или вот это Ровно. вот, ну, может быть, не скрытую выгоду, да? А вот это вот демонстрация своего, э, как? Опыта прохождения через какие-то препятствия, да, для того, чтобы их преодолеть и э, ну, через страдания. Да. Довольно действительно сложный вопрос. Можно ли работу, корректируется, это, ли это НЛП, корректируется? Вот то, что я ответить на этот вопрос, корректируется, да. Еще один, все-таки возвращаемся мы к НЛП. Да, я да, я перейду, да. перейду еще потом к другим вопросам обязательно, но ну, попадается. Можно ли при помощи НЛП изменить токсичное отношение, Ира? Что ты думаешь по этому поводу? Я ну, за то, я что то, чтобы из токсичных отношений бежать. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я так понимаю, токсичное отношение к автору вопроса. Не да, он, да. Я его демонстрирую, ну, да, да, да, да, да. Токсичное отношение, во-первых, определ... ну, кто определил, что они токсичные? А, то есть тут важно а, разобраться, да, опять же, какие чувства, в чем вы страдаете, что происходит, а, когда происходят вот эти токсичные отношения и, э, ну, определить для себя, в какой я позиции сейчас нахожусь, э, ну, вот, почему я, ну, допускаю, почему это сейчас со мной происходит. Ну, понимаешь, все вопросы, они перекликаются друг с другом на самом деле, да, вот э, предыдущие, вот тут то, то, только что ты сказала, сейчас у меня мысль убежала, у меня мысль убежала, я, я считаю, что, знаешь, я, поскольку я человек стремитель, я вот просто подумала о том, почему я так люблю НЛП. Ну вот так. По сравнению со всеми другими вещами. Я человек стремительный, быстро принимаю решения и еще мгновенно хочу получить результат. Ну просто вот. Я очень люблю размазывать кашу по тарелке. Кто знаком с моими марафонами, тот знает. У меня эфир может быть вот такой, там три трека, но он будет до такой степени насыщен. Там будет одно упражнение, которое можно делать неделю, и оно будет очень эффективным. Вот. Поэтому на вопрос, стоит ли, стоит ли менять токсичные отношения, слушайте, зачем вам это? Ну вот, да, я, я зато разберитесь себе, что вы получаете от токсичных отношений, для того, чтобы впоследствии с ними не, не столкнуться, не вступить в них. Потому что смена партнера ничего не даст. Потому что если вам эти токсичные отношения для чего-то нужны, следующий партнер будет таким же. Вот. Поэтому разберитесь в себе и и все будет хорошо. Да, Зайнись с собой. С собой. <связь> У меня есть марафон на эту тему. Пришло бесплатно. Так, э -э -э еще один очень интересный вопрос. «Как справиться со страхами, которые передались от предыдущих поколений, страхами, кор корни которых я в себе найти не могу?» То есть страх высоты, страх темноты, страх замкнутого пространства и так далее. То есть объективно человек понимает, что ему нечего бояться, Да, но тем не менее в нем это есть. и человек предполагает, что это из прошлых поколений передалось. Ну, если человек предполагает, здесь можно сделать расстановку, посмотреть, так ли это на самом деле, потому что мы можем многое притягивать искусственно, да, ну, тогда как бы перекладывая ответственность на других людей, да, что вот э, это не про меня, да, это потому что было так. Поэтому тут важно все таки точно определить, э, чей ли это страх. Ну и второе. Опять же, вот упражнение 6 шагов к свободе, да, потому что если есть страх, значит что-то сейчас для меня небезопасно, да, страх нас, ну, как бы предупреждает от, об опасности, вот, тогда нужно э, отследить этот страх, да, как он в теле проявляется, вот этот триггер, вдох-выдох и посмотреть, а что сейчас меня окружает, что угрожает моей жизни на самом деле, да, к примеру, вот так может проявляться страх публичных выступлений, и он настолько может блокировать, да, хотя э, ну, на самом деле жизни сейчас ничего не угрожает, поэтому дышим, да, вот возвращаемся в тело и оцениваем ситуацию, э, Все ли там крепко крепко как это установлено, да, ну, там я не знаю, есть ли опыт других людей в этой сфере, ну вот включаем рассудительность, потому что эмоции нас могут вышибать из этого, да, мы сразу можем улетать, поэтому мы включаем ум, который э, очень умный у нас и очень нужный, и важно учиться им управлять, да. Вот. и ну вот таким способом управляем своим эмоциональным состоянием да вот это про нлп угу, спасибо а, похожие вопросы на самом деле мы на них поотвечали но все равно хочу еще раз пробежаться а, у меня повторяющая ситуация есть идея для бизнеса сразу открываются все пути образно но как только начинаю заниматься своим делом и делегировать детей чувство стыда все рушит силы теряются дети заболевают очень крепкая установка что детям до трех лет присутствие мамы необходимо постоянно что mm -hmm. делать в этой ситуации mm -hmm. у меня есть ответ, <свят> этот вопрос Хочу тебя послушать Ага, я хотела дать тебе дать первое слово. Окей, okay, давай я отвечу. Я считаю, что тут нужно работать либо со своей собственной установкой. Да? Мы в таком современном мире живем, что с детьми ничего не произойдет плохого. С одной стороны, а с другой стороны, э, делегируйте что-то другое. Ну, то есть, как бы, это здоровая идея, что детям до трех лет нужна мама, делегируйте абсолютно все, кроме детей. Это возможно. Я, как человек, который, ты знаешь, в бизнесе с Мартином совсем маленьким была, и как-то ничего не справилась. Ира, кстати, мне тоже помогала. Я когда проводила прямые эфиры, а Мартин был там совсем малышом, Ира в другой комнате сидела, развлекала Мартину, делала ему аляулю. Да, я Мартин очень любил. Да, к своему время. ответу. Тут важно качество, да, качество общения с детьми. Вот лучшие вот эти вот пять минут, да, но они будут полностью э, в ребенке, да, выдают ему полностью контакт, внимание, да, и тогда у ребенка не будет потребности вот придумывать способы, да, чтобы вы обратили на него внимание, да, вот путем болезни, да, или какого-то там ну, настроения. То есть э, переходите из количества в качество может быть можно смотреть весь день с ребенком мультики да но это тогда ну не про качество Потому что ребенок ему важно что-то еще да ему важно какой-то ну не знаю чтобы мама видела его там таким как он есть принимала все его чувства да ну просто была чувствующей мамой ну, вот как про, ну, про это хотелось да <говорить> Я за то, да, если у вас такое отношение к материнству, то я за то, что наймите себе много разных помощников. Как-то так. И будьте <связать> с ребенком. Все решаем. Еще один вопрос про родовой сценарий из-за формулировки прямо хочу <связать> О, озвучить. Я хочу переписать родовой сценарий, переломить его, сделать свой род богатым. Создала бренд, расширяю бизнес, хотя пока дается не все легко, и сама не в том финансовом положении, который был бы комфортен. Все вкладываю. Как думаете, цель достижима? Возможно, поменять положение делу рода, а возможно, вернуть былое. Мы же не знаем. Глубоко, к сожалению, истории нашей страны стернула дерево, даже с третьего колена. Как ты к формулировке? По поводу ну, вот переписать это... и переломить? Mm, ты говорила да, об этом в вот. самом начале. Только хотел сказать, мы об этом проговорили, да, что когда мы как герои входим в родовую систему, э, сейчас я все порешаю, сейчас вы все будете счастливы, да, то тогда у нас ничего не получится, пострадает только наша жизнь, только наша эффективность. Потому что, да, вот то, что было в родовой системе, мы не можем изменить. Но как мы можем, да, сделать их богатыми, если у них, к примеру, на это не было ни возможности, ни времени, ни желания, да? Им надо да, было. Помогать. Да. Не было ресурсов, да. Не было ресурсов, да. То есть мы сейчас как будто бы из своей жизни отщипываем вот эти свои ресурсы, предназначенные для нас, да, и просто их прошлое туда вот берите, берите, они не возьмут, ну, потому что есть закон системы, родители только дают, дети только берут, мы можем передавать только вперед своим детям. Вот, назад мы, мы ничего не можем дать. поэтому Ломать мы... ничего не надо. Давайте только строить в благодарности за то, что было в вашем роду, в вашей жизни, и сказать им спасибо за то, что они были, допустим, бедные, если вы говорите о том, что вам нужно что-то менять, для того, чтобы вам не хотелось оказаться в этой ситуации. спасибо, что научили, что там плохо. Вот и все. Ну, я так вижу. Так. «Переехала в Москву, вышла на новую работу. Хочу карьерного роста. Какие техники НЛП применить?» Вы серьезно думаете, что мы в прямом эфире вам сейчас скажем, что вам нужно сделать? Ну, без обид, я вас очень прошу. НЛП — это целая наука, целое направление, которое учится. Я училась два года. И то это так, скажем... Не все, что я знаю про НЛП, скажем так. Да, кому Так, добротный. Вот хороший вопрос. Достаточно ли только осознать родовые сценарии или лучше их проработать? Чем ну, осознание от проработки отличается? Давай так. Ну, осознание это первый шаг к изменению. То есть, когда я уже это осознаю, да, я уже могу с этим что-то сделать. Uh, ну вот по, по, по поводу проработки, иногда бывает достаточно осознания, то есть я это вижу, я больше я делаю выводы, в следующий раз поступаю по-другому, да, то есть я вижу, что это уже было как-то так, и я принимаю решение, ну, то есть я могу жить по-другому. Uh, проработка, ну… Если чувства не вот расстановки системные, вот это весь системный метод, оно про чувства. Если нам что-то не дает жить, царапает, там, напоминает о себе, тогда мы с этим что-то делаем. Если после осознания мы успокоились, нам стало легче, ну тогда смысла нет дальше прорабатывать. То есть тогда все ну, заканчивается, и мы идем дальше с легкостью. Если не болит, то не надо трогать. Да, не лечим, совершенно верно. Раз мы уже заговорили второй раз про расстановки, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, что это такое, для чего они применяются, и насколько mm -hmm. это мистифицированная, скажем так, штука. Mm -hmm. uh, да, расстановки — это такой метод, где мы можем увидеть свою собственную ситуацию с позиции наблюдателя. То есть есть группа людей, да. В это всегда про клиента, который для которого идет работа, и для группы заместителей. То есть это совершенно другие люди. Они могут быть незнакомыми Кстати, если люди не знакомы между собой, это еще лучше. Тогда нету предвзятости, да. Вот когда заместитель ничего не знает о клиенте, да, тот, кто для кого работа, то тогда он, ну, более чистый эксперимент получается. Вот. И э, клиент озвучивает свой запрос на расстановке, и э, ведущий, ну вот когда я веду, да, в данном случае я, э, предлагаю ему назначить на роль людей с его истории, да, с его э, запроса, э, ну кого-то из заместителей, э, кто присутствует в данный момент на расстановке. Ну, к примеру, э, он назначает заместителя себя. Для чего это делается? Потому что человек изнутри, он не может объективно посмотреть на ситуацию, да, ему мешают какие-то его, э, ну, как, как шоры, да, будем так говорить, да, он видит только это с одной стороны, вот, а когда э, мы выносим это, э, вот эти чувства на другого человека, то человек озвучивает то, что раньше было скрыто, то есть таким образом в расстановке мы э, открываем что-то новое, да, вот какой-то новый пласт по этому запросу, по ситуации, с которой пришел клиент. И когда мы видим, что, к примеру, оказывается, есть чувство, не знаю, ну, к примеру, к партнеру, да, который на поверхности вроде не были, да, а заместитель начинает их показывать, или заместитель партнера начинает их показывать. И э, тогда мы это увидим и можем с этим уже что-то сделать. да. Мы начинаем это исцелять, мы начинаем, э, ну, вот как исцелять? В основке есть разрешающие фразы, они так называются. да. Мы что-то э, признаем, мы что-то э, отпускаем. И таким образом идет процесс изменения, процесс исцеления, но что самое главное, расстановка это, конечно, не панацея, после одной расстановки это тоже не волшебная таблетка, тут самое главное использовать полученное, увиденное в расстановке, применять это в своей жизни, да. то есть это накачивать мышцу новым навыком. То есть это нужно внедрить в свою жизнь. Иногда для этого нужна еще дополнительная терапия, потому что бывает, что человек много лет работал там в этом вопросе, потом пришел на рассновку, пошел взлет, да, бывает. А иногда приходит человек, который ни разу с этим не соприкоснулся, да, например, как проживать злость. И тогда ему нужно дополнительно, да, вот это учиться, ее отслеживать, ее признавать, проживать и так далее. Поэтому расстановка-расстановки рознь и, ну, все индивидуально. Но она помогает увидеть то, что раньше не было видно. То есть это такой быстрый диагностический метод, да, как, ну, где мы можем запустить энергию на изменение. Ну вот как-то так. Если понятно объяснил? Ну мне понятно. Ир, скажи, пожалуйста, сейчас в связи с, с понятными событиями, да, всем известными, очень много расстановщиков. Но это было, кстати, и раньше. Перешли в онлайн. Да. Как ты считаешь, насколько эффективно работают расстановки вот онлайн? настолько же, как и офлайн. Единственный момент мы не можем кинестетически друг друга, да, вот, прикоснуться, потому что в офлайн расстановках иногда бывает такое, что э, заместитель хочет подойти, подержать за руку, да, ну, к примеру, у него восстановилась связь с мамой, да, ему хочется вот это, ну, вот, как это м -м, заякорить, почувствовать, да, иногда там вот прямо столько идет любви, хочется Обнять. обняться, да, в онлайне. В онлайне этого, к сожалению, нет, но мы делимся энергией через речь, через глаза. То есть у нас контакт идет через слова, мы можем озвучивать чувства. Да, вот, к примеру, я, если я озвучу, я так хочу сейчас тебя обнять, этого тоже в онлайне достаточно. Я пока не вижу существенных отличий, кроме этого, да, вот то, что мы вот телесно не можем друг друга прочувствовать. Ну, вот, кто был на наших остановках, да, то чувства там ну, сильные, правда. Я хочу сказать о том, что э, как человек, интересующийся квантовой психологией, я считаю, что для энергии вообще нет ни, никакого пространства э, в плане длины перемещения, да, и что то, что происходит на разных сторонах экрана, можно говорить о том, что это все в одной точке. Ты вернулась? А, да, я, ты вернулась. Я вернулась, да, но я не услышала вот после слова квантовое. Ну, я говорю, что не имеет значения, где кто находится. Это если очень коротко. Скажи, пожалуйста, давай, наверное, сначала о роли медитации в жизни современного человека. Что ты можешь сказать? Зачем они нужны? Что они делают? Да. Это освобождение ума от негативных установок да это как некое созерцание это успокоение и э, для меня еще медитация это освоение нового навыка то есть э, есть какая-то допустим волнующая проблема да и вот в медитации мы можем э, с помощью визуализации Эту проблему, да, вот запустить вне изменения, новые, э, новые как бы шажочки для того, чтобы приобрести новый навык. И, конечно, от количества прослушивания медитации э, этот навык становится все лучше и лучше. Опять же, есть разные медитации. В нашем э, поле, ну, когда в нашем пространстве э, не, ну, в основном это не буддистская, да, у нас они другие, у нас. Uh, опять мне, мне, мне сейчас очень много хочется сказать про систему мировоззрения про религию до да, что вот uh, у буддистов к примеру это отделение от тела да вот у них цель это уйти вот uh, как это называется в нирвану а вот uh, у нас цель это все-таки соединиться со своим телом быть здесь и сейчас поэтому вот наши медитации в нашем пространстве они uh, больше uh, они больше рассчитаны на то чтобы вернуться к себе услышать себя прожить свои чувства и ну вот, соединиться с ними для того чтобы возможно потом отделиться от того что не нравится да? вот, опять же чтобы разъединиться, нужно сначала с ним соединиться. Поэтому это про исследование себя это про приобретение новых навыков и с помощью э, вот ума который этим всем управляет да ну в принципе да вот все что я хотела по медитациям сказать что это э, навык созерцания себя своих чувств своих качеств да, для того чтобы это изменить для того чтобы управлять этим и нарабатывать новые качества и вот тоже очень интересный вопрос поступил, что когда начинаю прослушивать медитацию, у меня что-то чешется, болит голова. Ну, то есть идет такое сопротивление на физическом уровне. Может быть, я что-то не то делаю, да, и как правильно медитировать? И я вспомнила Мартина совсем недавно, он меня попросил, мама говорит, «я хочу научиться изменять временной континиум, «Найди мне, пожалуйста, в YouTube медитацию для того, чтобы можно было изменить свою реальность». Ну вот как-то так. Я что-то похожее даже нашла. Он слушал, слушал, в где-то на середине говорит, «Мама, фигня полная, выключай, я засыпаю». Вот, как-то так. Как правильно медитировать? Что нужно делать, чтобы медитация прошла успешно? Ага, смотрите, получается, медитация, которая предназначена для освоения нового навыка, а лучше медитировать не часто то есть не устраивать дайвинг да не погружаться каждый день по 15 раз в день потому что тогда мы возьмем 10 процентов всего лишь из того что можем взять нужно дать психике время на изменения да на восстановление на приобретение новых качеств то есть мы к примеру делаем медитацию раз в три недели и наблюдаем как меняется жизнь да, вот, к примеру, что получить э, быстрый результат, чем больше я буду делать, тем лучше. Нет, здесь не так. Здесь важно э, ну, вот, давать время на изменения. Ответила я на вопрос. А как раз, я отвечу немножко по поводу того, что да. когда происходит у вас сопротивление, спросите себя, для чего вам эта медитация? Или что вы ожидаете от нее такого, что ваше тело сопротивляется? Возможно, вы ее боитесь просто, да? Возможно, у вас есть убеждение по поводу того, что медитация это грех. Но я сейчас условно говорю, потому что есть такое распространенное мнение среди православных, да? поэтому. Поэтому задайте себе вопросы, чего именно вы боитесь, что ваше тело сопротивляется. И потом поймите, что это не гипноз. да, Вы просто учитесь расслабляться и смотреть на ситуацию немножко под другим углом зрения, может быть, чуть-чуть глубже, чем это вы бы просмотрели ее вот, ну, буквально. Потому что во время медитации происходит, знаете, как… Порой неожиданное открытие, порой неожиданные, неожиданные какие-то вы что-то новое можете узнать про себя, по-новому что-то увидеть. Это очень интересные штуки, которые помогают развиваться. Вот как-то так. Ты это очень правильно сказала, что уму надо время, потому что ум очень легко и просто сопротивляется всему новому, поэтому нужно дать этим медитациям себя встроиться. Ну вот вопрос, родовые программы, в частности отрицательные, можно ли нивелировать на сто процентов при помощи расстановок? Ну вот то, что Ира уже сказала о том, что расстановка это не панацея. При помощи только расстановок все починить. Нет. Надо работать в разных направлениях. Расстановки помогают да. увидеть ситуацию. Да и смотрите еще, мы не исцеляем родовые сценарии, мы не меняем их, мы останавливаем влияние на нашу жизнь, вот и все. То есть на нашу жизнь и на жизнь наших потомков. То есть как мы, мы же не можем это них там да, взять инструменты и починить с ними мы ничего не делаем. Мы меняем а только отношение к себе. То есть работаем опять же с собой. Давай просто поговорим о том, что все, что с нами происходит, происходит по нашему выбору, с нашего позволения и по нашему желанию. Если мы выбираем жить по сценарию наших предков, то мы будем жить по сценарию наших предков. Если мы выбираем поблагодарить наших предков за опыт, который, допустим, негативный, нам не нравится, и мы говорим «спасибо вам большое, что показали», что я так жить не хочу. То берете именно, и меняете именно, да. и транслируете это своим будущим поколениям. К счастью, мы живем в такое время, что все возможно. Я именно. вот слушаю Далай ламу сейчас много, прямо очень меня как-то пробило а, на него. Ну умный чудак, хорошие именно. вещи говорит. Вот. и он говорит о том, что можно изменить жизнь на любом а, уровне, даже неприкасаемые могут изменить свою жизнь. Потому что ну, так современность повернулась уже лицом абсолютно каждому человеку. И он говорит, «Даже если вы не верите в переселение душ, это не имеет никакого значения. У вас есть ваша жизнь для того, чтобы сделать ее лучше». Я благодарю наших прекрасных слушателей за очень интересные вопросы. Ира, я благодарю тебя за очень интересные ответы, за мнение, за то, что немножко приоткрыла взгляд на нерелигиистическое программирование, на расстановки, на медитации. Спасибо тебе большое. Спасибо, Алина. Я очень рада, что ты меня пригласила. Благодарю от всей души. До скорых встреч! Если вы хотите с Ирой познакомиться поближе, переходите на аккаунт нашей студии и знакомьтесь с Иринными программами и проходите очень интересные курсы. Спасибо Всего большое. хорошего и до скорых встреч. Пока.